Настолько я набрался плохих вещей в своей жизни, что для меня ограбить человека было как-то естественно, и это было нормально для меня. Ну, играли и в теннис на стороне. Вот. И все вот так вот начиналось, начиналось. Кто-то из ребят уже начинал заниматься преступной деятельностью. Что именно? Ну заниматься кражами мелкими. И это считалось, на мой взгляд, тогда, что это было круто. Круто почему мне когда-то казалось? Потому что говорили об этом старшие ребята. Вот. и хотелось быть как они. 21 один или двадцать года. Насколько? Такой. Мне тогда дали семь лет. Семь лет не дали. Я сидел пять лет, пошел на уду. Занятия мы занимались тем, что <laughs> каждый день встаешь, занимаешься теми вещами, которыми тебе абсолютно не хочется заниматься. Это общение. С людьми, которые там маньяки, убийцы, грабители. Эти пять лет мне ничего не образумили, ничего не дали. Здравствуйте, здравствуйте. В я работаю в компании, которая занимается изделиями из стекла. установка. Я занимаюсь монтажом. Это стеклянные изделия из опасного, стекла каленого, крепкого, самого крепкого, могу сказать. Работаю я уже, в принципе, давно, в этой работе. Я приходил, помогал ребятам в начале. Это уже года полтора, наверное, назад. И на постоянной основе уже каждый день я работаю уже четвертый-пятый месяц. В бывает, мы их собираем, допустим, какое-то, если в текущей какое-то обрамление, рама, мы можем собрать втыху, чтобы не собирать на, на, у клиента это дома делать. Мы сразу можем собрать эту у и потом уже готовую продукцию сразу доставить. Да, у нас вместе с памятником наша бригада два человека. Устанавливаю дешевые купинки, это могут быть балконы перекрытия, это могут быть перегородки, это могут быть все, что угодно клиенту. Вот так, и ноги вот так, все, там только будет так. Настолько я набрался плохих вещей в своей жизни, что для меня ограбить человека было как-то это естественно и это было нормально для меня. Я не переживал о том, что человек будет чувствовать после этого. Мне было абсолютно все равно, мне главное было Забрать у него деньги для того, чтобы дополнить какие-то свои нужды и удовлетворить свои нужды. Появилось так в моей жизни, что я на начал посещать группы. группы ребят с Инициатива Позитива. Есть такая организация, которая помогает осужденным. Я начал смотреть на этих ребят. Они делились своими историями, своими жизнями, абсолютно похожими, как на мою. И я захотел так же, как и они. А оказалось, что не все так просто все-таки. Чтобы менять тебя, здесь не только надо как бы, бросить наркотики, здесь надо менять свою полностью себя как личность это, это в первую очередь надо бросать привычки плохие которые разрушали ну Но возможно все возможно что это та прошлая жизнь она очень сильно от, живет во мне еще в любом случае и поэтому с этим надо бороться это возможно всю жизнь надо будет бороться у меня это получается и с каждым днем мне становится все легче и легче